Привет всем! Мы сейчас находимся в центре Москвы. Почему я здесь? Почему не на площадке? Сегодня я иду на фестиваль еды. И я там буду одним из приглашенных выступающих, собственно. Я давно хотел побывать в Ветельоград. Там вроде очень должно быть прикольно. И когда меня позвали, я шел, почему бы нет? А затем мы поедем в Химки на еще одно мероприятие. Такие огромные лужи, что очень... Фу, фу. Я нашел место, где продается микрофон. Нашел. Микрофон для GoPro, где продается. Я его не купил. Поэтому я сразу извиняюсь за звук. Кнопочка пятого <смех> тяжесть не работает. Вот хинт, проехать на рейс. Немножко не сработал. Собственно, у меня сегодня день отдыха. Я напоминаю, что сегодня первый день седьмой недели. 43 третий день добавился еще один круг. Так что кругов теперь шесть. Пестивальчик. Ну, вот и я. я. Привет, Саша. Привет, привет. Саша. привет, привет. Напиточек, справа. напиточек справа. что? Он бесплатный? Конечно возьмем. Ага. Здесь будет происходить. Вижу, Кто-нибудь, кто слушал о воркауте что-нибудь, кроме вот, Миши или Виталия? Да, да, да. А вот не из организаторов, которые меня позвали. <сёк> Отлично. Это просто меня немножко сбивает, поэтому... Вот эта вот белая светящаяся штука. Это было ужасно, ребят. Да-да-да, ужасно да, да, вот Миша начал говорить правду. <сёк> <сёк> <сёк> не то, что вы подхвалимы, а. Ужасные лекции. Самый лучший момент, когда она закончилась. Видите, смешно, потому что это правда. Вот мы пришли в Химкин. Здесь как-то до хрена людей. Ребят, кто еще не было. Немало, да, народа собралось таки? Слышь, Такую погоду. Вообще, как бы... Ты смотри, сколько народа Вообще, да. С моего района только восемь людей Охренеть. О, где, такой? где, где это? Здорово, я ты добралась сюда. Круг. Молодец, молодец. Я, я еще не добавлял, я завтра. Я пока в процессе, да. В процессе? Хорошо. Молодец. Будем тобой гордиться. В общем, что я могу вам сказать по итогам сегодняшних мероприятий? Ничего! Ким как круто все. Круто yeah. все проходит. В все круто проходит. В общем, всегда готовьтесь. Подготовка решает. Если вы не готовитесь, то вы готовитесь к поражению. И к тому, что у вас будет ужасное выступление. От а счета того, что в ноябре у меня еще два выступления, я учту эту ошибку. И подготовить. Вот такие дела.